Здравствуйте, уважаемые. Откопал стихи, которые написал лет 11-13 назад где-то. Давайте почитаю. Именно почитаю, потому что действительно времени много прошло. В них будет информация, которую я и по сей день... Я их чувствую по сей день точно так же, как и тогда. Помню гораздо хуже. Поэтому читка. Первый. Альтер-эго. «Я сам себе большой кумир», — сказал известный вам сатир. «Он жил недолго и несчастно, но жизнь была вполне прекрасна. И он любил и ненавидел, и в этом прелесть жизни видел. Он всех вокруг себя любил, за это мир благодарил. Он отдавался жизни весь, за что ему хвала и честь, и пусть останутся в сердцах легенды о его делах». Следующий. Вчера, сегодня и всегда. Вчера я сделал много дел, таков уж мой земной удел. Был в женском теле и в мужском, но ну, в общем дело-то не в том. Я много прыгал, танцевал, и этим всех я поражал. Им все смешно, как я живу. В глухом кромешнейшем аду и креатив рекой льется, а весь народ кругом смеется. Смех жизнь людскую продлевает, это меня удовлетворяет. Я воплотил свои мечты, Я гений адской красоты, Я эгоист, живущий для других, А много ли знаешь ты таких? Спасибо Гамлету Шекспира. Быть или не быть, вот в чем вопрос, пить или не пить. И если пить, то я как паровоз. Я все гоню, гоню, и я все пью и пью. Я радость людям подарю, лишь только зелье потреблю, им радость и веселье, такое вот самовыражение. Я сам себя боюсь порой, такой я парень удалой. И пусть не всем понраву я, но главное, чтоб сам люблю себя, вниманием людским живу, покуда есть оно я, не умру. Ну и теперь бишенка на торте, старый дом, всеми любимые, кто их слышал, а их много кто слышал, а те немногие, кто не слышал, сейчас услышат. Косулички. Распахнулись хлебные облака, Тролли и хорваты плющат дурака. Бабам не хватает в теле кадыка. Вот парю раздетый в тюлевом лесу. Стринки оставляют в небе полосу. Бьет ногу Аршавин Рыбу путасу, Рыбы светки упорхнули, Нео тормозит глазами пули. И хрустящие тюлени вдруг в гнезде пешком уснули. Электричка сосала лисички. Водичка отгрызла плавники Веронички, Дурная привычка жрать стены больнички. Мораль сей басни такова, Убьет не пуля, а трава, Коль вы удолбитесь дрова. Я просто поплопну. Вот такие вот стихи из моей юности. Что-то между одним годом и двадцатью тремя годами мне было, Когда я их написал. Ну, в принципе, как-то так. Жизнь-то и продолжается, такое вот мироощущение. Все, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Наверное, со стихами закончим. Но это не точно. Может и продолжим. Заебись или хуё? Пока.